Приветствую вас, уважаемые представители знака Зодиака Телец. Сегодня мы будем с вами смотреть, что будет происходить в вашей жизни в период с 15 декабря по 7 января. Как раз здесь много праздников и должно быть очень много интересных событий. Именно в этот период Венера будет двигаться по знаку Зодиака Стрелец. Ой, для вас это... Восьмой дом, он связан с чужими деньгами, чужими ресурсами. Дом секса, дом опасных ситуаций. Ну, прежде чем приступить к прогнозу, хотелось бы поблагодарить вас за ваши лайки, комментарии. Надеюсь и в дальнейшем на вашу поддержку. Ну, а теперь давайте посмотрим. С чем вы войдете в этот период и что эта Венера нам принесет? Ну, сама по себе Венера в Стрельце она дает, знаете, такие очень идеалистичные энергии, возвышенные очень часто при неблагоприятных аспектах, аспектах несет иллюзии, то есть преувеличенное мнение о какой-либо ситуации. Возможно, самообмана. Поэтому. Ну, но, тем не менее, она очень хороша для образования, для творческих людей, для тех, кто занят в сфере, связанной с логистикой, с, работает с иностранными партнерами ну и любит путешествовать кстати, также научной деятельностью еще она касается юридической тоже деятельности судебные разбирательства в этот период тоже могут быть для вас очень интересны вот, быть с пользой для вас 14-15 декабря Меркурий образует тригон к Марсу это говорит о том, что у вас очень легко будут проходить сделки, договоренности в эти дни Можете рисковать. Все должно получиться. 16 декабря Сатурн и Юпитер окажутся в последней точке Козерога. Козерог для вас является сферой, связанной со всем, что далеко, высоко и иностранных партнеров. То Что-то здесь подойдет к концу. Может быть, какие-то контракты, договоренности, может быть, закончится срок действия документов но здесь что-то у вас переиграется и поменяется совершенно в другом направлении поскольку с 17 по 19 эти две планетки будут переходить в знак водолея и соединяться в первом градусе вот, первый градус для вас водолей связан с вашими высшими целями главными целями и отвечает за карьеру. То есть можно смело говорить о том, что события следующих э, год, два-двух лет будут связаны с построением вашей карьеры, новых возможностей для построения карьеры. 20-21 декабря ⁇ благоприятный период для того, чтобы поменять работу, для любых договоренностей, контрактов. Здесь возможны также приятные финансовые поступления и также получение кредитов, если для кого-то это важно. 22 23 Плутом Плутон будет находиться квадратик Марсу. Эти два дня будут достаточно напряженными для каких-либо взаимодействий в Крупных ваших контрактах, договоренностях, вообще для работы с большими коллективами, в большом окружении. Постарайтесь, ну знаете, здесь любые обманы, какие-то хитрые манипуляции, они не пройдут незамеченными. Слишком большая такая, вы знаете, это глобальная напряженная Конфликтная ситуация со стороны масс, со стороны больших коллективов идет. Очень тяжело ее будет сдержать. Также с 21 декабря Меркурий перешел знак Козерога. Для вас он здесь родственный. Можно сказать, что ваше мышление будет более точным, логичным, спокойным, рациональным и будет легче принимать решения, ставить задачи. 24-25 Меркурий образует благоприятный аспект к Урану, что поможет вам выйти из затруднительной ситуации. Вот он, он выглядит как красиво тригон. 27-30 декабря здесь Венера будет образовывать квадрат к Нептуну. Нептун является для вас домом больших коллективов, дружеского окружения. А Венера, соответственно, будет находиться в доме чужих денег и ресурсов. Но смотрите, в данный период возможны ошибочные суждения о возможностях ваших партнеров. Если вы на данном периоде у них возьмете деньги в долг, вам крайне трудно будет их вернуть обратно. Также здесь возможны какие-то приключения на сексуальной почве, знакомства очень интересные, но вряд ли они будут долговременными. Возможно, вы просто захотите себя побаловать, в чем-то расслабиться, но главное очень сильно не улетать головой в облака. Также 30 декабря пройдет полнолуние в знаке зодиака рака. Где-то уже накануне 29-го многие из вас могут почувствовать повышенную тревожность, нервозность, беспокойство, могут быть неприятные сны. То есть достаточно такое неприятное может быть ощущение. И касаться, но может, знаете, еще я подумала, девятое 9 девятый.. Думаю, он еще отвечает за сферу, связанную с судами. Знаете, возможно, какие-то ваши мечты, планы, на которые вы рассчитываете, они имеют более долгосрочную перспективу, чем вы думали. Возможно, что-то придется отложить на более долгий срок. Это и не полгода, и не год. Возможно, это больше. С 31 декабря по 5 января Меркурий будет Образовать благоприятный аспект Нептуну к вашей, к вашей сфере Управляемой дружеским окружением Можно смело говорить о том Что наверное Большинство из вас веселее всего Будет интересней и благоприятнее провести праздники именно с друзьями, с теми людьми, которых вы давно хорошо знаете. Здесь точно нет указания на то, что вы должны сидеть дома в четырех стенах только со своей семьей. Вообще в данный период, учитывая, что все ваши планеты, не только личные, а вообще все, будут находиться в верхней полусфере. Это говорит о том, что ваш фокус внимания будет ориентирован на свою собственную значимость, на свою значимость в социуме, на свою реализацию в социуме, чем на семейные ценности и на личную жизнь. 7 января Марс переместится из вашей сферы, связанной со всем тайным, скрытым, и перейдет в ваш первый дом. Здесь он начнет образовывать несколько напряженный аспект, который приведет вас в взбудораженное состояние, в импульсивное состояние, что абсолютно для вас не свойственно. Но о его последствиях мы поговорим уже в следующих прогнозах. А сейчас Давайте вернемся к тому, как вообще вы будете ощущать себя в данном периоде. Большинство из вас будут чувствовать себя гармоничными, уверенными в себе, в своей силе, в своих возможностях. Да, концентрация внимания будет на карьеру, на реализацию своих главных планов. Что касается вашей финансовой стороны, здесь вы, наверное, думаете, что у вас все под контролем, но ситуация из-под контроля выйдет трат будет значительно больше, чем вы рассчитываете. Если говорить о взаимоотношениях с сотрудниками, многие себя могут ощущать не, ну, несколько скованными, привязанными, зависимыми от кого-то, от решений других людей. Но в принципе в общем и целом вам не, не даст это не получить удовольствие от своих достижений, от полученных результатов. Кор э, если корпоративы не отменят, вы с удовольствием в них поучаствуете. И также есть еще указание на то, что кто-то из вас будет отмечать большие праздники не дома, а находясь где-то, в каком-либо заведении. Это может быть или ресторан, или клуб, если они будут открыты. Ну, то где-то будет, то есть где-то в другом помещении, но не в стенах домашних. Возможно, даже кто-то успеет и жениться, например, или выйти замуж. Если говорить о любовных взаимоотношениях, то те отношения, которые претерпевали какие-то неприятные перемены, ссоры, может быть, конфликты, здесь не, не будет улучшения. Скорее всего, вы расстанетесь, уже расстались, и ситуация будет продолжаться. Перемирия не будет, здесь идет полное разделение друг от друга любые попытки перемирия будут безуспешными. Это нужно понять и принять. Что же касается крепких взаимоотношений, семейных вза взаимоотношений, то здесь у вас комфорт, удовольствие, э, радость от общения, какие-то совместные планы, цели, достижения. И даже, возможно, кто-то на этом периоде сойдется, там захочет вместе жить, сделает предложение обручиться. Ну, очень много, то есть большинство из вас как-то будут настроены именно на официальные отношения. Поэтому в этом периоде, учитывая ваши возможности, лучше сосредоточить свое внимание на личной реализации, на реализации своих главных целей, подготовиться к другому, более сложному периоду своей жизни. Но пока у вас все хорошо.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 единомышленниками приведет к успеху. Желание исполнится, хоть и не совсем так, как вы изначально задумывали. Вы слишком много терпите, а тратите на развлечения и на хобби. Удачи вам!